Бой нельзя, нет, я буду вечно живым. Я не умру весной, когда за окном зацветает миндаль, И встреченные девочки, слившись со мной, беспечно плывут в бесконечную даль, нет я не умру. Ясно свой...